Мы с работаем очень давно. А, я хочу сказать, что все оборудование, которое мы купили еще 10 лет назад, в первом «Зерцем» благополучно работает, стоит. В «Зерцем» проблем никаких нет ни по поставкам, ни по «у меня нету». То есть люди найдут всегда и помогут по поводу и о практике. Бизнес-завтраки у «Зерцем» – это очень удобный формат. Он действительно приносит свои результаты и то, чем я занималась, допустим, 10 лет, и мне казалось, что все правильно в плане бизнеса, хотя и тренинги всякие, ну, вчера начала, а после бизнес-завтраков попробовали просто изменить структуру бизнеса, и, оказывается, был такой результат, если я вам сейчас скажу, что с августа месяца мои выручки по медицинскому центру Порядка 60%. Если бы мне сказал это кто-то другой, я бы не поверила. Но это на самом деле. То есть все было то же самое. Просто я немножко послушала людей и которые э, участвовали, да, я просто немножко поменяла структуру и приоритеты расставила немножко по-другому. У меня сейчас реально на, вот за три месяца, месяца выросли э, на 60%. Я потому что там а, пусть это будет больше на работу, но это вот общение в Шипуле, оно очень результативно.